Всем привет! Верность ТВ сегодня опять в поле с нами гуляют э -э наша ветеранша Веста, рабочая собака и трое волков, вернее волчат. Это ручные э -э ласковые масяна. Вот. мы сейчас отдаляемся как можно дальше от. Вот видите в той стороне вышка, вышка, ну там деревня, короче, подальше от деревни отходим на всякие пожарные, потому что э -э Обязательно в лесу на кого-нибудь наткнешься постоянно. Грибников нету. Я, я вот сам грибник бывший, да, но теперь грибников просто не перевариваю. Почему? Потому что когда ты идешь свободно в лесу, ходишь специально, не жалея ног, в такие турлы забираешься, где, ну, реально просто на все... жизни не должно быть. обязательно встретишь этого очаровательного человека с ведерком. О, он еще и оружие, у него может и сак такой быть. Поэтому мы опять постараемся уйти как можно дальше Хотя сейчас еще не грибной сезон, но по лесу народ мотается Вот, что мы хотим сказать Дело в чем, что вот сейчас как раз вот мы начнем их приучать Держаться недалеко от нас Потому что еще с прошлой осени они начали охотиться. То есть, если мы идем э, по полю или по лесу, ну, в лесу чаще всего это попадает по дорогам. Если они напали на свежий, горячий след, например, э, животного, то они просто берут этот след и пошли по следу. И тогда нам приходится ждать их. Вот. А они... Э, Выгоняют на нас зверя. Но они думают, что охотятся, а мы типа того его должны поймать. Вот. А наша задача, наоборот, отучить их это, от этого занятия. То есть будут они далеко вместе с собакой уходить на охоту или нет. Вот. А в дальнейшем просто будем с собой носить мясо. То есть попробуем им объяснить, что охотиться не надо. Добычу мы уже несем вот в этом плане. Вот. Но прикормка у нас, понятное дело, с собой. Это мы сейчас проверим. Так, место сидеть. Давай сидеть. Хорошо, что-то дохленькое нашли. Так, камни. Масяна, камни. Иди сюда. Мася, сидеть. Сидеть, девочка. Молодец. Хорошо. Вот. Ручные камни. Ручные. Камни. А, это, это ласкуша пришла. Ручный. Так, сидеть. Ласкаво сидеть. сидеть. Сидеть. Сидеть, волки. Сидеть. Сидеть. Опа! Опа! Не. С волками этот вариант можно и в пятак получить, между прочим, зубами, причем там сидеть ручный. Ручный сидеть, я сказал. Ждать нельзя. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Да, по очереди я сказал. Веста ну, не очень хочет с ними общаться, потому что эти малолетки они ее достали дай дай им весочка дай О. скажи что злой балабай вообще для чего нам волки на прогулке вот для чего нам волки на прогулке мы покажем позже то есть это чтобы если человек нам близко подойти нельзя было вот. это шутка конечно но так вообще Каждой шутке есть доля правды. Ай камни ко камни ко камни ко камни, молодцы, ажкали, молодец, ажкали, кали кали, на. Мася, Мася, камни. Ой, Масе не надо колво с ручной, на. Ручной камни, ручной камни. Иди жкали, а сидеть сидеть. Нет. сидеть ручный. молодец нашкали. Бежи, иди гуляй. Вы мне что там привязали что ли? Нет, закрепили. Прикольно, слушай. Закрепи. Надеюсь, вы не на клей приклеили? хорошо ай моя девочка вот папе пришла моя зая моя ляля моя дома ехала моя, ляля моя пришла до да. пришли мои шалопоны на ко мне колбаску это вот место на этом месте косули лежали вот три лешки лежат и если внимательно посмотреть то видно вот это вот именно шерсть косули вот, такая вот она штука и так ложатся и спят. Вон, еще Алешка лежит. Видно, стайка ложилась. Косуля сюда подошла. Вот. Мы всю дорогу шли. И у меня был здесь рюкзак, в котором висела лопата. И вот такая вот штука. Это Ваниш 440. -й. Ну, Люди дали поразвлекаться, короче говоря. Сейчас я его врублю. Чик. Лопату, Никитос, в сторону. О, к грунту привыкли и погнали все сейчас клад найдем клад найдем и купим корову еще одну сейчас мы вам покажем одно место это огромное гнездо явно свили не аисты но можно понаблюдать время от времени походить сюда посмотреть кто же в нем гнездится на самом деле интересно Мне сейчас идет 48-й год, а в лесу я все равно остаюсь пацаном, лет так на 12, интересно, забываешь про все, про то, что ты обязан, то, что у тебя ответственность какая-то, еще что-то, еще что-то, и просто в лесу погружаешься в отдельный мир, в котором ты не то что отдыхаешь, а реально просто чувствуешь свободным себя. Волков что-то свистать давно уже нету. Надо к их позвать. Веста ко мне. Двое волков. Трое. Спасибо. Молодцы. Где, где, были? где а были? Молодцы. все в каком-то. Человеческом они очень Нет, они человеческие. Или человеческие. Но Но это не человеческое. Это человеческое. Вообще человечки, да. Подойдите. Ну, для нас, можно сказать, прогулка испорчена. Потому что в лесу стоит запах человеческого говнища до невозможности. Что Веста и трое волчат извалялись, как только могли. Пришли все в говни. Но дышать нечем. На расстоянии 10-15 метров задыхаешься просто на все. Чучело какое-то, выслалось тут в лесу. Вот почему иной раз даже в лесу тесно становится. Охота забуриться куда-нибудь, я не знаю, на край света, где этого двухногого не встретишь. И вот там можно жить счастьем. Даже здесь, в лесу, уйдя, неизвестно на какое расстояние, и то. Говнище в лес. Я не знаю, как люди в городе живут. О, красавцы. И не подходите ко мне даже. Все. Я не знаю, сейчас это говнецо подсохнет нормально. Это ж у тебя будет волшебным образом. Это говном вся намазалась? Да? Вся. А ты... И Веста, и Веста красавица тоже. Ой, иди уйди отсюда, уйди, уйди, уйди по-хорошему. Сегодня команды там нет, точно не будет. Не, не будет. Поэтому полезно учить команду брысь отсюда. Оп-оп-оп, нифига себе, смотри. Вот это кадры. Вот, вот это кадры. Блин, класс вообще. Опа. Рочный, рочный. Ласкава. Молодец, умница, давай скорее, давай, давай, молодец, хорошо, ласкуша, давай. Ай, умница, молодец, давай. И палочку заодно перехвати. Я и палочку принесу вам. Вот такая я молодец, зайка. Ай, умница, молодец. Молодец, ручный, хорошо, молодец. Давай, давай, давай, ручный. Хорошо, молодец, поплыл, поплыл. Ай, умница, молодец. Ой. Говно помыли, тикай, тикай! Дядя Дим, а что вы делаете? Волчонка вырезаю А топором же легче Как? Как ты говоришь? Топором же легче Топором? Да нет, тут еще на пару недель осталось потихоньку. Тише едешь, дальше будешь. Кто понял, жизнь тут не спешит. Смотри, какой классный получается. А топор есть? Ну ладно. Вот, да. Дерево, кстати, очень плотное, что даже его и ножик плохо берет. Нет, это сделали не бабры, это сделал я. Вот. Вот, Раз-то у меня ножик уже затупился, я не могу даже стругать вещи на это не термитник <свист> это спотыкач конячий <свист> вон еще один такой когда на полном коту летишь как спотыкнешься <свист> ну минное поле для лошадей спотыкач конячий вот как они это вот это делают интересно туктук -тук. <свист> стоит Пока мы ходили, кто-то спалил целое поле. Пахнет вкусно. Вот. Не, шучу, шучу. Ничего, походили, походили. Ничего не на дететере, не, не, не нашли, короче, не накопали. Но нагулялись от души. Возвращаемся домой. Вот такая у нас прогулка была. Сейчас придем и будем драить наших волшебных ребят. Сами знаете от чего. Вот. Спасибо доброму человеку. Собака, и только ты позволяешь себе целовать. А человеки нас почему-то за километр теперь обходят. Да, веста, целуйся теперь. А, ручный. Набегался. Ну все, молодец. Пойдем. Стаканчик домой берем. Пошли, берем домой, да. Дайте стаканчик ребенку.